Привет! Вы, наверное, случайно увидели одно из наших видео и зашли узнать, что здесь происходит. Мы Тревели Family, команда семейной парусной кругосветки. Андрей, Марина, Настя, Влада. Присоединяйтесь к Тревели Фэмили, и вы увидите самые удаленные уголки нашей планеты глазами обычной семьи, устроившей необычное приключение под парусом. 37-я параллель и острова Призраки. Остров Пасхи, Мы с Горн. И Антарктида. Тихий, Атлантический, Индийские океаны, айсберги и пальмы. И сколько еще впереди? Осторожно! Наши видео вызывают тягу к сбычу мечт.